Всем привет дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain, сегодня хочу вам сказать, что на этой неделе у нас будет проходить конкурс, я буду разыгрывать монеты данного проекта, который вы видите, это x42, этот проект мы уже рекламировали две недели назад, проект себя очень хорошо показал, мне писали люди по поводу него, кто зашел сейчас очень довольный на самом деле, и цена очень сильно выросла, почти в два раза на данную монету. И на бирже сейчас очень хорошо торгуется так что ну, владельцы монет, кто стакал или владельцы мастернот сейчас просто ликуют. Так что и вы присмотрите еще раз к проекту, но все же давайте ближе к теме. Хочу провести конкурс, э я буду разыгрывать тысячу монет данного проекта, это 0.1 биткоин и э я разыграю его среди пяти участников моего канала да и вообще пяти участников подписчиков моего канала и среди пяти участников которые сделают выполнять все условия которых я напишу в описании все будет написано там подробно но все довольно таки просто нужно будет зайти на канал дискорда данного проекта быть там нужно описать положительный отзыв на биткоин талке о данном проекте и нужно ретвикнуть несколько записей в твиттере и, в принципе, дальше вы напишите в комментарии свой кошелек этого проекта у меня. И уже во время розыгрыша, то есть, если все условия будут соблюдены, получите свои 200 монет. Это, в принципе, неплохие деньги. Это 100 долларов, даже больше. Где-то 110 долларов в эквиваленте. Ну, посмотрим, может быть, курс еще вырастет. Так что, я думаю, для каждого это будет очень интересно. Да, еще проект буду проводить с своим партнером. Это канал CryptoShark очень крутой канал, ссылочка будет в описании зайдите, посмотрите, он также разыгрывает такое же количество монет вот, кстати, я открываю кошелек показываю вам, что у меня уже на кошельке тысяча монет чтобы вы не подумали, что кого-то обманываете тысяча монет будут разыграны в онлайне и, в принципе, можете поучаствовать на канале еще CryptoShark вдруг вам повезет и выиграете и там, и там это будет очень хорошо для любого из вас. Ну, я думаю, в принципе, все, можно заканчивать. Условия все в описании. Еще раз внимательно все прочитайте. Кто участвует, внимательно все выполните, прям пошагово. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментарии. Думаю, на этом все, ребят. Всем профита, всем удачи. Всем пока, до скорой встречи.